Здравствуйте Это Я тут мистеру багу Передадите ему Мистеру багу В отпуске В он отпуске Он приедет есть, есть. Это там Передашь ему Этот кейсик Он вам потом может разделить Поделиться с вами Там буквально Сейчас скажу сколько денег М Пароль я вам не скажу, я напишу мистер Магу. Сейчас вам скажу, сколько там денег. А сколько там это? Ладно, я возьму сейчас это. Ой, ладно. Вот так. Раз. Четыре, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Короче, там почти миллион в сундуке в этом. Да, это вам миллион. Я там у мужа взяла Он пока не знает, но я так э, сперла, сперла у него бабки. Почти миллион там. Не, я сказал, не очень миллион. Вот столько. Вот столько. Ну, почти миллион. Так он он же дизайнер. Ага. Вы передадите а это что? все мистеру Багу, а он-то потом может с вами поделиться. Да, я модель. И вот вы потом там того-то поля, та-та-та-та-та-та. Ага. Ну, он может поделиться с вами. Надеюсь. Да? Надеюсь. Ай, ты дурочка? дура, Все, иди отсюда. Вообще, какая то беша, да? Что... Вообще наркоманка. слышь, наркоманка, Слышь, Кабила? Испири я дуром. Боже, что с ней? Чё она так дышит? Она чё, больная? Писите. Она уже крыша, всё. По венам. Она уже больная. Ма ты больная. Боль... Ай. Вс, я обиделась, ты вас прошу, и сдайте куда. Так как тут выйти? Сама Так, сбьем, так. О, здравствуй. здравствуй, до свидания. Нет, ты не До свидания. Чего? Не хочу. До свиданья. До свидания, сказала. Гад, не мешай мне моих делах. Дела кровожадные и маньячные. Да все, скажешь, я тебя убежусь, поняла? Поняла. это что такое? Да, ты, что? А а талисман а надо выкинуть. <связывая> Здесь все иди отсюда, больная <связывая> уже психопатка. Нет. Сама, сама психопатка. Ты, <связывая> ты меня убьешь Здесь, вообще <связывая> Блин, сегодня даже акум нет. <связывая> Наверное, бражник не старается. За получением Ну ладно, как бы мы ничего не потеряли. Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Кто это? Что за тупая? Кто это? Это наша веспирия. В нее вселился Акума прям в талисман. Беги! Бегаз, беги! Карусель, карусель, это радость для нас. Начинаем нашу карусель. Карусель, карусель. Это... Что? На... Где это я? Что это за дом? Ну ладно. А, это дом Адриана. Ить. Ить. Слушай. Сзади. Я буду в лабиринте. Я в лабиринте. О -о -о. Ты где, Пегас? Я в лабиринте. О, молодец. Всё, давай, закрывай, закрывай, закрывай. Всё. Да, Леля. Ах, она тупая и <свес> э, я здесь, я здесь. <свес> и, я взади. сзади. Сзади. Она, она, она здесь, она здесь, она здесь. Она здесь. Она здесь. Она здесь. Нет, привет. <свес> привет. Ну, пусть она не уходит не тупая. Сама слишком слабе. Мы слишком не слаби. Мы всегда сильны. Туру, тур, тур, тур, тур, тур, тур, тур, тур, тур, тур, тур, тур, тур, тур, тур, Смотри, да. Давно я Ваши не, были, были, не пользовался чьими-то талисманами. Находим. Ля-ля-ля. Осталось... Привет. Ну иди меня... сюда. Меня зовут Эми Бак. Ай-яй-яй-яй. Как непривычно. Эми Бак меня зовут. Сама слишком слабе, мы не слабе, мы сильны слишком. Идти. на, на, тупая, тупая, тупая, тупая, тупая. Так, как мы ее победим? Я же с помощью ее могу достать любой талисман. Эть, эть. Эй, ты тупица. Пойдем за мной. Ты, конечно, меня не узнаешь, но все равно. Так, сейчас я достану талисман. Талисман. Как тебя зовут? Не знаю. Но это талисман дракона, который дарует там какую-то силу. Та-та-та. Трансформируйся. И там поможешь нам и веры и там мистер собак разберется потом с тобой. Мясо есть, корми чем-нибудь мясо там. Мясо, сходи купи. Мы не отдадим. Это вы бесполезно. а мы не отдадим талисман. Мы не да, да. Талисман. А вот ты отдашь нам талисман. Иди сюда. ай так, так, так. Мы сейчас вернем это чудо. Ты поехал в этом на гараж. Она твоит так так, так, так, так. так. Ее победим. Короче, такой, как вот ее победим? победим. <с�форт> у нее тали... <с�форт> прям в талисман <сёж> вселился. <сёж> Значит, если я возьму выкраду, <сёж> у него талисман. А потом его. Посеять, <сёж> с помощью <сёж> ее <её сёж> сломаю. Ты ну, такое, Или. Да. <сёж> <сёж> Нет, талисман ломается только с помощью суперкатана. Нам нужен суперкот, но я же могу его призвать. Это же прекрасно. Ну хорошо, я его призываю. Так, сама собой разговариваем. Больная уже. Так, мы сейчас талисманы призовем этим суперкотам. И мы сломаем. Я знаю, как мы сделаем. Прекрасный день. Как тебя зовут? Злая Висперия. Супер шанс. Вот сейчас мы тебе зададим. Сейчас я с помощью топора дам тебе по башке, у тебя выпадет талисман, и я его заберу. Ладно, на самом деле Надо выхватить От... Он же прицеплен а мы сейчас по голове треснем Волосы отпадут, она станется лысой А цеплять на голову уже некуда будет И Из-за этого Она проиграет Ну, либо Могла выпасть мне Машинка Могли бы ее подстричь на связать она слась бы лысой, и тельсман бы некуда было. Кто бы говорил? И мы бы ее подстригли. Хм. Так, ладно, придумаем другой план. Мы, мы, мы, мы. мы что мы сделаем? <соцентрическое> а, <соцентрическое> да. Либо... Я придумала, мы засунем их в... ее в воду, и она там бессильная. Я гений, гений, гений. И мне никто не подсказывал. Я все сама разобралась. Надо воду, ребята, надо ее воду. Ну как мы ее затащим? М -м. Надо подумать. Так. Как мы затащим? А если мы прыгнем в воду и она прыгнет за нами? Нет. Хм. Блин, была бы мне веревка, я бы ее притянула и затащила, бы воду. затащила бы воду. Я не говорю вслух, отстаньте от меня. Так. Но какой у меня есть инструмент, которым я могу притянуть ее? Блин, было бы у меня какое-нибудь йо, йо или что-то наподобие? Было бы у меня йо. -йо. Или что-нибудь наподобие ее, и я бы притянул ее. Но у меня какая-то штука. Ладно. Хм. А. Боже я слепая. Ее-то у меня в руке. Ладно, я гений-гений! Сама додумалась, что мне ее в руке. Так, какой. Так, сзади героя, я вас спасу. Уходите. Я вам помогу. Ведь я... Так. Нет, не уходим. Так, что мы предпримем? Она очень быстрая. А если... Ее надо заманить в воду. Вода это гениально, я же гений. Я генератор идей. Так, но как мы ее притащим? Нам нужен ее. А ее у меня нет. А, блин, она уже в руке мне. Ладно. А если мы ее привяжем нам лучше уйти отсюда, потому что сама разберется на Жики. Пули, мы... Мы Всё, её... Стойте, мы ее притянем с помощью моего ля, ля, я ухожу. Представь, у меня есть ее Ты знал об этом? Мы ее притянем. Офигеть. И вода. Но отход. у нас нет. Не ё -ё. Но нам нужна какая-то водная. Надо купить ласты и прыгнуть в это. Мы же. И надо акваланги. Нужно да, купить да. акваланг, но пикас, у нас пикас, нету. Так, мне, у меня осталось каких-то 15 секунд, ладно, мы разберемся позже, что за 15 секунд. Фисперия, разрешаю ее тебя убить. Не, 5 секунд. беги, беги, сейчас перевоплати, сейчас, сейчас, беги. У меня еды нет, я нет, не могу нет. не пить, у меня нет еды, Вы, я нет, не могу не перевоплащать. Да. Мираж. У тебя есть пароль Так, что это было? Нету. Отлично. Мне к маме покормить нечего. Да, маленькая уточняя. Да, я не Эмили. Потому что я Эмили Агрест. Ты тупая Нельзя в паникизности. А, да? без, без пегас, да. Все, уходим? Прям Прямо сейчас? уходим с этого тух -тух. Нет, Давай. И уходим. Теперь я. Мы даже... Мы даже... Тебя Давайте... Мы даже... тебя Давайте... Давайте... Давайте... Давайте... Давай давай Давай от нее, давай так, уйдем. Успеха, давай мы... Мы успели, а как мы её? Как Ой, мы победим? Как мы победим? Мы её? Что вы убьёте? Я все умею! Вы видели какие у меня гениальные умеешь. планы? Затащить да, её в воду. Да, гениальные планы, ты её не ура... Я не могу перезарядиться и использовать свои другие силы. Вообще, это он сначала дракон придумал этот ничего. Так, что мы сделаем? Если я использую мне выпадет какое-нибудь ведро, и я плесну водой ей лицом, и она слепнет на время. И я соберусь. Он хочет, чтобы ему ударить кулаком по лицу. Дай мне арбуз. Так, но мне не сможет выпасть арбуз. Он не поможет. Ладно, все, я нет, Я вам помогать не буду. все. до свидания. Так. А пускай мы и к вами разбирать. Мне кажется, так, я... Так, Сон иди сюда, свой, мы с тобой деремся. Блин, почему, не у Баг, почему у Леди Баг нету оружия? Почему мы должны драться Боже. руками? И какая же тупая, какая же тупая. Ага, точно, висает. оружие же у меня ее. вообще Всё, голову отбило. Давай. Так, а что мы сделаем, чтобы победить эту злодейку? Надо Все, затащить, ее. В, Надо затащить ее в озеро. Но как мы затащим? Нам нужны какие-нибудь водные вещи. Но водных вещей нет. Мы можем утонуть. Особенно не умею плавать. Что мы делаем? Так. Мы ничего не... Так. Если я использую супер шанс... Ты мне выпало что... перкан. А если мы сделаем подкоп и затолкаем ее? Ляда, ты гений. Но, а если? Но у меня нет кирки, чтобы сделать подкоп. Ну и супер шансом а мне выпала кирка. Но чтобы сделать подкоп мне нужна кирка. Ну. Но... Из супер шанса всего лишь кирка и выпала, но мне нужно что-то наподобие кирки, чтобы сделать подкоп. <реклама> Ладно, нам нужна самодельная кирка. Ведь и супер шансы кирка это не кирка. Так, да, а что мы сделаем с этой киркой? Даже не знальный план, ведь я генератор идей. Генераторша идей. А если я подойду и, и... Стой, давай поговорим, я дам тебе талисман. У меня есть план. Ребята, не бойтесь, у меня есть план. Я сейчас подойду, когда она будет со мной разговаривать, и ее ём притяну, талисман, ёмный представьте стой давай поговорим давай давай поговорим ребята я сейчас подойду мы с ней поговорим и я сзади возьму и талисман раз и все видите надеюсь она это не слышала так, так. ой извини как летучие а, кирка. А. Так, иди сюда. Иди сюда. На, а, выбил. Он у меня, неужели? Ха, ты проиграла. Теперь мне надо трансформироваться в супер -котам. Но нам надо спрятаться. Где мы спрячемся? Хм. Я даже не знаю, где мы спрячемся. Я знаю, мы спрячемся за деревом. Это гениально. Детрансформация. Ой, ну, ладно. Меня никто не видел. Лак, давай. Теперь я Эмили Кот. Эмиль Кот э, без разницы. И сейчас мы уничтожим Акуму. Коатаклизм. Иди, маленькая папочка. Трансформация. Тики, давай. Пора изгнать демона. А демон улетел далеко. И что... Нам нужен план, как поймать и опустить демона. Что мы сделаем? А если я притяну его какой-нибудь веревкой? Но нам нужна веревка. Где я ее приду? Отстань. Нам бы понадобилось еще какой-нибудь волшебное йо. Но у меня нет йо. А нет, вот он у меня в руке. Так, идти. Меня какая-то пчела ужалила. Мне... О, пора изгнать демона. О. Чудесная. Эннибак. Ладно, спасибо за сотрудничество. Надеюсь, я вам понравилась. Надеюсь, хорошо. еще встретимся. Я хорошо? попрошу мистера Банка, чтобы он дал мне еще талисман с вами хочу. Больше с тобой не хочу. Кстати, как я даю это лишним. Я отдам мистеру Багу, он мне уже позвонил. И как ты думаешь, что Тут такое ты? Ты что, пойдет на себя? Иди рывовать. Так, где мои герои? Привет! Приветики, ребят! О, привет, Лонг! А где твой хозяин? Рассказывайте мне, рассказывайте. О, привет, Молчать. Калки, где ваши хозяины? Молчать. Так, вы же Молчать. помните? Молчать. Вы Молчать. же помните, Это что нельзя не использовать... Ли... Ну, вы не должны находиться, пока... Весперия комматизировалась. Позовите, пожалуйста, ваших хозяев, они мне все объяснят. Там, давайте, позовите хозяинов, сказал. Давай-давай-давай, хозяинов. Мой хозяин с двохотами А как она вам, кстати? Это верно, верно. Верное решение было ей давать талисман. Мне дать еще на пару дней. Мне лучше Ей дать еще на пару дней. Мне лучше на пару дней. Талисман. Ну я просто нет, уеду нет, на пару дней, ей дать талисман еще, Будьте да, бак с вами еще. Да, вот так. Как быстро. Так, кого-то в шкатулку призовем. Угу, угу, угу. Вот и все, быстро. Да, М -м. У меня Спасибо нет мяса, радость. нет мяса, мяса нет. Найди, купи себе вот. Арбуз. Арбузов тоже нет. Иди купи. Так это, как тебя зовут? М -м -м, Пегас. Как тебе, Эмми Баг? Полная дура. Ну, вы же победили, злодея. С помощью ей Мы Просто она акматизировалась. Ладно, все, не пора. Все. Завтра будет Эми, да? Эми сюда. Иди Иди сюда. Не будет Еще больше не ее, не будет. Снимаю, было было. Не боюсь, как... А чего а вам не чем... понравилось вимибак? Ну как, она, она, она говорила, что у нее нет ее, хоть она в руках. Потом она говорила, что надо залезть в воду, хоть это уже дракон придумал. Там. Я по, короче, слышал, я по новостям слышал, я по новостям слышала еще про кирку какую-то. Да. То что ей нужна кирка, но кирки нет, ей нужно самодельный кирка, чтобы кирка сломать, сделать подкопа, но если выпало, ладно все, где все, мистер Бак вне зоны доступа.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 и, Ой, Газ, тебе там передали сундучок, который ты мне должен передать. Лонг, так, призываю Лонга в... Ладно, передам это Адриану. Он же там у нас занимается по городским всяким делам. Здравствуйте, женщина. Ну, ладно, Адриан. Передадите Адриану. Да, вот все, до свидания. Она Да, да, да, Зачем ты вслух сказал? О, привет. Пойду к Андреану Господу. Ой, это что? А, это сундук от мистера Бага. Вроде пароль. Сколько? Почти миллион, прикинь. Могу дать тебе половину. Ну, на вот тебе. Чточного мароку. О, привет! Ну, мне тут мистер Бак при... принес какой-то ящик. Ну вот, я поделюсь с вами, вы же мои друзья все-таки. Вы же все-таки мои друзья. А где Бубик, профессор? Где Бубик? Где Бубик? Арбузы. О, привет, Бубик! Это вот тебе подарок от меня. Ладно, я спать лягу. Положи мою ночнушку. Вообще-то в ней сплю. И моюсь. Представь, моюсь. И как ее потираюсь. И вообще все и дела. А ты надела, фу-фу-фу-фу-фу, вонючка. Фу, иди помойся, грязная.